Когда ты живешь один в большом городе, маленькая квартира — это наиболее удобный и выгодный вариант. Конечно, здорово, когда у тебя есть собственное жилье, но даже если это съемная квартира, всегда хочется подогнать ее под себя и сделать максимально комфортной для своей жизни. И сегодня я хочу показать вам место, где я живу. Наверное, все, кто когда-нибудь искал или ищет квартиру, всегда против бабушкиных вариантов и всем хочется иметь простые белые стены, минимум мебели, и я не исключение. Изначально в квартире был не самый свежий ремонт, и обои отслаивались от стен, но мне очень повезло с рендодателями, которые были не против моей идеи немного освежить дизайн. Я решил снять обои, купил краску в леруа мерлен и покрасил стены в два цвета, от чего квартира кардинально преобразилась. Ну что, добро пожаловать ко мне в гости! Справа от входной двери стоит полка, на которой я храню обувь и всякую мелочь, вроде ключей, кошелька и поводка для собаки. Слева зеркальная дверь-купе, за которой скрывается небольшая зона хранения для верхней одежды, сезоны обуви, дорожная сумка и пары рюкзаков. Также в коридоре расположен узкий, но высокий шкаф для повседневной одежды, где каждая полка отведена для определенных вещей для футболок, кофт, брюк и так далее. В ванной комнате тоже ничего лишнего. Ванна с душем, раковина, шкаф с зеркалом, где я храню все средства для ухода и шкаф для аптечки. Далее отправляемся на кухню. Здесь также все самое необходимое. Стандартный небольшой набор посуды, плита, чайник, микроволновка, холодильник и мультиварка, в которой я время от времени делаю бисквитный пирог. Также на кухне разместилась небольшая стиральная машина. Поверхность для приготовления еды достаточно маленькая и не самая удобная, поэтому иногда я готовлю на обеденном столе. Я не привык закупаться продуктами в и хранить их где-то. И, как правило, все, что я покупаю, тут же использую, о чем уже рассказывал в видео про расхламление, которое вы можете посмотреть по ссылке сверху. Ну и, наконец, зал. Место, где я провожу большую часть своего времени. Здесь расположена большая двуспальная кровать, а напротив рабочее место. Небольшой письменный стол для компьютера с маленькой лампой и ароматическим диффузором. Я поклонник приятных и успокаивающих запахов и люблю, когда дома хорошо пахнет. Окно закрывают самые простые занавески языки и плотные шторы, которые в данном случае работают скорее как элемент декора, потому что я люблю просыпаться под цвет солнца, если, конечно, небо Москвы позволяет. Сбоку от стола находится тумба с телевизором, в которой я храню несколько книг, документы и разные мелочи, а также отдел для разной мелкой техники и проводов. Напротив телевизора стоит вместительный шкаф с зеркальными дверьми для одежды, постельного белья, полотенец и прочих вещей. В зоне свободы от мебели расположилась моя домашняя студия, где я снимаю себя для своих видео. У меня есть две стойки с освещением и штатив, и все это достаточно крупногабаритное. Так как я пользуюсь этим довольно часто, вся эта аппаратура припаркована в углу комнаты и просто ждет своего часа. Если вам интересно то, как я создаю свои ролики и процесс съемки, то дайте мне знать в комментариях, и возможно я сниму об этом видео. В плане освещения я никогда не любил так называемый большой свет и люстры. Мне всегда нравилась небольшая зонированная подсветка, поэтому чаще всего я пользуюсь настенным бра или всем известным светильником из Икеи. Большим плюсом этой квартиры стало наличие мебели с зеркальными поверхностями, что позволяет визуально увеличить пространство и добавить в него больше воздуха и объема. Я думаю, что дом должен быть для нас в первую очередь местом силы. Для кого-то моя квартира может показаться холодной или неуютной, но каждый сам выбирает, в каком пространстве ему хорошо. Городские улицы, люди и вообще весь мир за пределами дома наполнен огромным количеством разных событий, эмоций, моментов, поэтому моя простая и лишенная какого-то изощренного дизайна и декора квартиры позволяет мне перезагрузиться и сохранять в балансе мир внутри себя самого. Если вам понравилось это видео, то я буду очень рад вашим лайкам, комментариям и, конечно же, подписки на мой канал. В гостях хорошо, а дома лучше. Поэтому подумайте, как вы можете сделать свой дом еще более комфортнее для себя. Порой даже небольшая перестановка или новый цвет стен могут вдохновить нас и взглянуть на себя и свою жизнь по-новому.